Друзья, это уже, наверное, третья часть видео, в которой я рассказываю, как настроить вашу камеру GoPro, неважно, восьмерка, девятка или десятка. Это работает для всех одинаково и, в принципе, просто Я расскажу вам в этом видео, как в дневное время, какие применить настройки и в ночное время суда. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Настройки производятся очень просто, можно через саму GoPro, они, но они будут не такие гибкие, как мы сделаем через само приложение Естественно, вам нужно приложение GoPro Quick, либо же просто Quick Она доступна как в App Store, так и в Play Market Берете, скачиваете, делаете синхронизацию и подключаетесь Как это сделать, сейчас я вам покажу Итак, друзья, берем нашу GoPro и что нам следует сделать? Настройки, то есть камеру мы сама оставляем, ничего здесь не меняем, нам нужно подключиться самой камере, Для этого нам нужно сразу включаем Bluetooth Wi-Fi переходим в GoPro Quick вот здесь на правый нижний угол нажимаем вот здесь где GoPro, смотреть материалы либо же управлять GoPro нажимаем управлять GoPro вот те самые заветные настройки устройства, но нам нужно нажать вот сюда, где у меня режим Bike, я уже здесь все настроим нажимаем вот на такой вот вид карандаша. Вот. И здесь идут основные настройки. Разрешение. Если мы выбираем и 2.7К, то есть это не 4К, то разрешение у нас кадров будет 60. Широкоугольный ставим. HyperSmooth включаем. Длина. Короткого клипа уже для себя выбирайте Включено, не включено Битрей ставил высокий Выдержка у нас должна быть вдвое больше от кадров То есть 1 к 120 Минимальная иса, Если это день 100 От 100 минимальный до максимального 400 Если это ночь От 800 до 1600 максимально Баланс белого 4,5 Либо авто ставите Резкость низкий, так как вы можете потом настроить, либо же ставим средний без настроек. Я имею в виду, если вы будете делать что-то там, цветокор какой-то добавлять там и так далее, и так далее. Точно так же касается цвет, либо GoPro выбираете, либо оставляете в стандартном, если вы будете редактировать в дальнейшем видео. Звук RAW под себя, ставим высокий, либо же выключаем, ветер включаем, ну а дальше уже в принципе ничего такого нет. То есть это для 2.7 или 1144, не имеет значения. Если в 4К, то, конечно же, 30 кадров в секунду. Все те же самые настроечки, в принципе, пойдут применяться к дневному и к ночному. Также я и все оставлю в описании под видео. Вот и все, друзья, ничего сложного нет. Вам нужно изначально определиться, какая у вас тематика будет. Если у вас будет какой-то актив там на велике, какой-то экстрим, да, это будет мотоцикл, то вам нужно 60 кадров обязательно. Если это будут какие-то влоги, влоги достаточно и 30 кадров в секунду. А какое качество вы будете для себя выбирать, это уже другой вопрос. Но все те настройки, которые я рассказал и показал, применяются к любым. Как в ночное время суток, так и в дневное. Но с некоторыми изменениями, как я это показал и озвучил. Не забываем, что все есть в описании под видео и все полезные ссылки в закрепленном комментарии. Поэтому, чтобы не пропустить мои новые видео, подписаться на канал, прожать колокольчик и оставить полезный комментарий хотя бы из трех слов. Дальше больше, скоро увидимся.